«Универньюз» приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Прямо сейчас речь пойдет об интересных событиях из жизни Казанского федерального. Меня зовут Адель Шамилова, и мы начинаем. Альма-Матер, как же велика твоя история. Старейшему вузу России исполнилось 213 лет. Университет Ниегата и Казанский федеральный открывают новые возможности. Групповой этап «Спартаке КФУ подошел к концу. Хороших новостей не может быть много, поэтому этот выпуск мы начнем с одного из самых приятных для всего студенчества и Республики события. В преддверии дня рождения Альма-Матер магистрант КФУ принес вузу очередную награду, завоевав почетное звание Студент года России-2017. В финал, который проходил в Крыму, попали порядка 200 участников из 62 регионов Российской Федерации. Очевидно, такая победа досталась на ФИСУ нелегко. Но это того стоило. Универ ТВ присоединяется к поздравлениям, но на этом интересные новости не заканчиваются. А вы знали, что университет Ниегата и Казанский федеральный можно смело называть вузами и близнецами? А теперь только вдумайтесь, что будет, если взять и объединить их усилия? Ответ на этот и многие другие вопросы ищите в нашем следующем сюжете. Приятно отметить, что университет Ниегата и Казанский федеральный весьма похожи. Во-первых, по структуре. У обоих вузов не только большое количество институтов, но и сохранены и традиционные факультеты. Во-вторых, оба вуза одинаково уделяют пристальное внимание исследовательским проектам. Все вышесказанное подтверждает состоявшийся деловой визит японских коллег в КФУ. В течение дня делегация японского вуза ознакомилась с возможностями биомедицинского кластера Казанского федерального, исследовательскими корпусами, центром симуляционного и и имитационного обучения, анатомическим музеем, клинической базой с историей медицинского образования и науки в Казани, начавшейся в Казанском университете. Университет негата рассматривает возможности расширения сотрудничества с КФУ, выходящих за пределы медицинского направления. Сейчас задача на будущее состоит в том, чтобы определить, на каких биомедицинских темах сходятся интересы двух вузов, и уже исходя из этого, формировать будущие совместные исследования. Но все это не просто слова. Цели и планы закреплены в соответствующем соглашении, которые заключили обе стороны в рамках визита. Согласно меморандуму и договоренностям сторон, взаимодействие будет предусматривать академические обмены исследователей и студентов биологических и медицинских специальностей. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном состоялся конкурс выступлений на японском языке. Что ожидает заслуженного победителя конкурса, расскажет Артем Тупичкин.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 Приучать к труду и решению задач в стрессовой ситуации необходимо ребенка с детства. Участие в Олимпиадах с раннего возраста только положительно скажется на успеваемости школьника, считают родители и организаторы. С юными участниками пообщалась и наш корреспондент Анна Гузунова и узнала их мнение на этот счет.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 Словом, тебе было все. В все. И они легкие. Можно сказать, все легкое было. Uh -huh. Uh -huh. Все примеры были легкие. Сейчас уже написала математику и английский, и еще остался русский. Uh -huh. Так много предметов ты не знала? Uh -huh. Нет, я вообще школа отличница. Uh -huh. ну, вообще мне нравятся задания, то, что там разные, есть легкие, есть сложные. Uh -huh. не все. Ну Остальные более-менее, кроме того, что какое растение оказывает первую помощь при порезе. Я сомневался, крапивы или мать и мачеха, но выбрал уж мать Многие родители со своими детьми приезжают на Олимпиаду уже не в первый раз. Воспитать в ребенке, во-первых, чувство ответственности. То есть они попадают в стрессовую ситуацию и уже сами оценивают, как они могут с ней справиться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 другому она не придется по душе. Я очень люблю математику, и у меня очень хорошо получается с окружайкой. Английский мы любим предмет, и ну, мне как-то он легко дается. Интересно изучать английский просто. Все участники получат дипломы с указанием своих баллов. Результаты будут известны уже в течение недели. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Групповой этап спорта Киады КФУ подошел к концу. Каковы итоги, расскажет Олег Кашин.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 ноября в спортивном комплексе Бустан. Олег Кашин Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанскому университету исполнилось 213 лет. За два с лишним столетия из Альма-Матер вышли тысячи специалистов, многие из которых стали выдающимися учеными. А некоторые имена мы до сих пор несем сквозь века. Как студенты отметили праздник, расскажет Диана Шилова.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 На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и оставайся с нами на одной волне. До новых встреч в эфире.